Так, все, поехали. Итак, добрый вечер. Меня зовут Екатерина Клопенко. Я являюсь лидером, а также одним из основателей проекта Бизнес-Боси. И сегодня у нас будет тема такая презентация компании Биоси в рамках проекта бизнес BioC. Кто не знает, еще, да, присутствующие здесь на вебинаре, может быть, не задумывались, но... Компания B.O.C. – это один из самых крупных производителей натуральной косметики. Продукция компании B.O.C. популярна по всему миру, однако наибольшее распространение она получила, конечно же, в Европе, так как родина данной компании является Франция. Компания существует в пределах Франции и Европы уже более 13 лет, в ходе которых она год за годом завоевала все большую популярность и доверие среди покупателей. В Россию пришла компания в 2013 году, и она пришла к нам в форме MLM бизнеса. Основными компонентами всех косметических продуктов компании BOC являются морские растения, соответственно, это водоросли, а также целый комплекс растительных компонентов. За качество и безопасность продукции, конечно же, компания отвечает по полной, поэтому... Соблюдается этический устав компании BOC. и сегодня можем четко сказать, что продукция компании это продукция без парабенов, без силиконов, талатов и других вредностных веществ, которые вредят не только нам, то есть людям, да, но и окружающей среде. Сегодня, то есть уже прям с 1 октября, сегодня у нас уже ноябрь, но акция до сих пор действует с 1 октября по 30 ноября 2017 года при заказе на 60 баллов новичок, который зарегистрировался в данном месяце, то есть если вы зарегистрировались в ноябре месяце и делаете заказ на 60 баллов, то в следующем месяце в декабре, сделав заказ на 30 баллов, вы получите вот такую замечательную, одну из самых-самых популярных туалетных водичек наших. Очень вкусно, прямо вот замечательно. Те люди, кто сделал, а кто вернее зарегистрировался в октябре месяце и не сделал заказ, к сожалению, эту туалетную водичку уже не получают. То есть данная акция, акция новичка, распространяется, если вы регистрируетесь и делаете заказ в один месяц на это нужно обращать внимание но если даже вы и не сделали заказ на 60 баллов и не получите туалетную водичку но ну ничего страшного размещайте заказ от 100 баллов в первые 6 месяцев работы и получайте специальные сформированные наборы если вы делаете заказ на 100 баллов то вы будете получать набор по 99 рублей если делаете заказ э, за месяц на 150 баллов то набор вам придет в общем-то в подарок всего лишь за 1 рубль причем, если, допустим, вы в какой-то месяц сделали на 100 баллов заказ, вы получите набор за 99, да, потом на 150, значит, за рубль, за 90, если на 100 баллов, опять за 99, то есть насколько вот сделали, в течение 6 месяцев вот таким образом ваша цена и будет меняться. Если вы сделаете заказ, если вы пришли к нам в ноябре месяце и сделаете первый свой заказ в ноябре месяце на 100 баллов, то соответственно вы получаете вот эту вот туалетную водичку в подарок и ко всему получаете первый набор стартовой программы Абсолютный комфорт. Поэтому сразу обращаю внимание не растрачиваться, а делать заказы именно конкретно на 100 баллов. 100 баллов это у нас скажем так фиксированная такая отсчет отсчет от всего да мы и выходим на уровень свой мы и получаем объемную скидку если делаем 100 баллов поэтому ребят не тратимся делаем сразу 100 баллов и будет как говорится вам счастье комплимент от компании бесси вот видите и опять все от 100 баллов идет. что такое комплимент от компании Биоси. Каждый месяц бывает раз по декадам, а бывает по полмесяца. В данный момент с 1 по 15 ноября, то есть комплимент распространяется на полмесяца. При заказе на 100 баллов вы имеете право получить на выбор шампунь в подарок из серии Кла для нормальных либо для жирных волос. Если вы не сделали 15 числа да, заказ, а сделали после 15, там будет следующий комплимент. Я просто хочу сказать, что компания BOSC помимо вот основных подарков всегда назвала подобными комплиментами. Есть продукция, которая стоит ну, достаточно дорого, и вот в такие периоды, в какой-то один из комплиментов, мы эту продукцию можем купить либо получить в подарок, либо купить в пределах 100 рублей. Какие способы доставки у нас на а, проекте и в компании Биоси существуют? А, компания Биоси совсем еще молодая, но старается а, освоить да, все наши уголки а, и России, и не только России, наших стран, которые участвуют в, а, вместе с компанией да, в данном бизнесе. <клево> Первое, что есть, какая есть у нас возможность, это заказ продукции через бюро. Бюро это, в общем-то, офис, который имеет частично небольшой склад, бывает и, и такое, да, типа эко-магазина. И вы можете прямо через бюро провести на своей страничке заказ, созвониться с менеджером бюро, оплатить менеджеру бюро. Данный заказ, то есть обратите внимание, если вы делаете заказ через бюро, оплату производим лично менеджеру. Либо ему на карту, либо наличкой прямо в самом бюро рассчитывайтесь, но не пополняете счет в своем личном кабинете. Заказ вы делаете в своем личном кабинете, оплату производите в бюро. Да, еще я хотела сказать, что обратите внимание, что... При любом, при любом способе доставки у нас имеется сервисный сбор 3%. То есть от любого заказа у вас за сборку вашей продукции будет сниматься, вернее начисляться дополнительные 3%, которые вы должны будете уплатить. Итак, следующее. Это пункты выдачи Pink Point. Заказы идут от 3000 рублей на такие пункты. То есть это автоматические ячейки. Вы делаете заказ, пополняете свой счет. Перед тем, как сохранить заказ, у вас должен быть пополнен счет в личном кабинете. Точно так же, как и на Евросеть, у вас должен быть пополнен счет обязательно в личном кабинете. Только в этом случае ваш заказ сохранится. То есть, вначале пополнили счет, затем сформировали свой заказ, выбрали пункт выдачи. И сохранили заказ. Через, как только заказ придет к вам в город и поступит на ваш пикпоинт, вам придет смс, оповещение, что ваш заказ доставлен и будет храниться такое-то, такое-то время. Вам нужно будет подъехать и забрать из автоматической ячейки свой заказ. Точно так же и компания Евросеть сотрудничает вместе с компанией Биоси и дает возможность нам воспользоваться Доставка через евросеть здесь заказы идут от 1800 рублей поэтому то есть если в пикпоинт до да, от 3000 здесь от 1800 поэтому обращайте внимание смотрите в каждом городе стоит своя сумма точно также пополняете счет у себя в личном кабинете и сохраняйте заказ вам точно так же придет смс оповещение. Так, по поводу бюро пунктов выдачи, евросеть и групповой доставки, вы можете все вот эти данные найти в своем личном кабинете, где есть какие точки. То есть есть специальный раздел, вы на него нажимаете, скачиваете файл и находите свой пункт выдачи. Это все очень просто. Дальше. Четвертое. Адресная доставка. Адресная доставка осуществляется лично вам до квартиры, либо по почте вы приходите и ее забираете. Адресная доставка, конечно же, зависит от места вашего нахождения. Чем дальше от центра, тем это будет дороже. Поэтому смотрите, пожалуйста, обращайте внимание на цену адресной доставки. Дальше. Групповая доставка. Что это значит? Если в вашем городе существует групповая доставка, возможно не существует, но есть несколько консультантов компании BOC и нет других допустим, способов доставки, вы можете организовать групповую доставку. Что это значит? То есть человек, один из консультантов берет на себя ответственность за прием и переписку с компанией и за прием продукции к себе домой. Оформляется на сайте То есть делает заявочку его ставят в групповую доставку Как организатором. Все остальные консультанты При заказе в своем личном кабинете Нажимая кнопочку групповая доставка Выбирают данного консультанта И проводят свой заказ Сохраняют При этом вы должны созвониться С данным, с данным организатором групповой доставки Выяснить На ближайшее время доставки да, На какое время планируют когда придет и так далее. То есть, все вопросы вначале выясняем, потом делаем данную групповую доставочку. Все, сохраняете заказ, вам потом организатор отзванивается или смс-очку пишет, что заказ пришел. Пожалуйста, приходите. Приходите домой к этому консультанту, при этом у вас уже должны денежки быть оплачены. То есть все делаем опять же в личном кабинете, пополняем оплату. И, и приходите к консультанту, забираете свою посылочку. Обращаю внимание, только бюро мы оплачиваем менеджеру. Все остальные при оформлении заказа мы счет пополняем в личном кабинете. Так, регистрация в проект дает нам три основные возможности. Ну, первая возможность, это, конечно же, скидка 33% на весь ассортимент компании Биоэси. Это существенная экономия для вас и для вашей семьи, да, плюс, плюс множество акций и подарков, которые вы можете, в общем-то, заработать по вашему желанию. Обращаю ваше внимание, что продукция у нас качественная, натуральная, французская, и если вы пойдете в соседний магазин, допустим, какой-то супермаркет, я не думаю, что, во-первых, найдете качественный продукт из Франции, да, натуральный. Плюс еще, если вам на него дадут хорошую скидку, и еще ко всему вам подарят какой-нибудь подарок. Естественно, нет. Компания BOC вот этим и отличается от обычных компаний, которые находятся на земле, от обычных магазинов, да. Вот этим и отличается, что вы получаете скидку, качественный товар. Плюс еще возможно участие в различных акциях, получение подарков. Пожалуйста, ради бога. Вторая возможность ⁇ это получать дополнительный доход, показывая каталог и зарабатывать с разницей между ценой консультанта и каталогом, получая дополнительные премии, подарки и продажи по каталогу. Ну, то есть это э, обычный сбор заказов по каталогу, то есть вы можете пробежаться. Причем компания очень хорошо стимулирует людей, которые делают заказы, таким вот образом, да, собирают большие заказы. В дальнейшем я вам расскажу, очень классный бонус для таких людей. Поэтому не пренебрегайте такой возможностью. Если у вас есть такое желание заработать дополнительные деньги, пожалуйста, пользуйтесь. Компания будет, в общем-то, вам за это и благодарна. И третья возможность, это строить собственный бизнес, приглашая людей, Пользоваться точно такими же возможностями, которыми пользуетесь вы. И создавая свою сеть потребителей, товарооборота которой компания будет вам выплачивать очень серьезные вознаграждения, денежные вознаграждения. А также вы, конечно же, будете путешествовать по всему миру, премии, подарки, акции и так далее. Но большинство здесь присутствуют, вернее все, кто здесь присутствует, да, на вебинаре, они как раз и пришли на третий вариант, то есть строить собственный бизнес компании Биоси. Четвертая возможность, это эксклюзивная возможность. Ничего страшного, Лиля. Все нормально. Эксклюзивная возможность ⁇ это создание линейного бизнеса. Мы знаем, что многие компании запрещают торговать в своих офисах. Ну, и так вот положено, к сожалению. Если вдруг налоговая случайно да, зайдет к вам и увидит, что вы... Торгуете продукция компании, то, конечно, будет наказываться. Вот компания Биоси как раз имеет такую возможность все законно открывать свой эко магазин. То есть, почему эко? Потому что продукция у нас натуральная, поэтому и принято называть эко магазин без всяких проблем с налоговой. Пожалуйста, открывайте, оформляйте, делайте, чтобы это все было красиво, замечательно и ведите свой линейный бизнес. Вот такая вот эксклюзивная возможность, ей можно воспользоваться, приняв условия, которые компания выставляет на сайте, без проблем. Главное было бы желание. Итак, в компании присутствует баловая система. Один балл у нас 27 рублей, это на, по цене каталога на выплату мы получаем 23 рубля. Обратите внимание, что 100 баллов будет 2714 рублей. Балл у нас четкий, он у нас не плавающий. Неважно, какая продукция, аксессуары это или это косметика, бал будет стоить 27 рублей. Это очень приятно, причем ко всему, что 100 баллов, опять же, да, возвращаемся к 100 баллам, которые нам дают очень много возможностей. Это всего лишь 2714 рублей за месяц. Вот. И если вы хорошо познакомитесь с продукцией, посмотрите наши вебинары по продукции, да, то вы поймете, в общем, э, как вот у меня семья из 4 человек, э, я покупаю на 3000, и мне даже маленечко еще и не хватает. Итак, посмотрим на наш маркетинг-план. Я не буду вам рассказывать прям конкретно, но хочу обратить внимание сразу же на первый уровень. Это дебютант 3%. И вы видите, что объем покупок команды в баллах составляет 100 баллов. То есть, если вы хотя бы вы сделали 100 баллов, то вы выходите уже на уровень 3% и получаете свой путь небольшие денежки, но уже достаточно приятно, да? Ну и максимальное э, звание, э, вернее, до директора, да, это вот у нас вице-директор, это открытие директорского звания, 23%, объем покупок по баллам это 5000. Но обратите внимание, за счет того, что балл у нас всего 27 рублей, объем команды в рублях покупок да, будет составлять 135 тысяч более за месяц. Это очень э, такая низкая планка, поэтому выход на уровень директора достаточно э, просто. И доход в рублях здесь уже от 26 тысяч рублей в месяц. Удержав 6 месяцев либо подряд, либо 6 месяцев за год, то есть не обязательно подряд удерживать, да, главное, чтобы 6 месяцев за год, за 12 месяцев у вас были 6 по 135 тысяч товарооборота от команды, да. И тогда вы закрываете свой уровень директора, где у вас будет средний доход, средний годовой доход, это 10-12 тысяч евро. И получаете свою первую премию 1000 евро за закрытие звания директора. Далее, единовременные выплаты. Тоже, конечно, это все впечатляет. Обратите внимание, что у нас компания французская, да, европейская, поэтому расчет идет на евро. То есть, соотношение по курсу выплачиваются по курсу евро. Еще раз, директор 5000 баллов в течение 6 месяцев из 12 вы получаете 1000 евро. Золотой директор это 2. Так, слышно меня? Поставьте, пожалуйста, плюсики, меня слышно? Меня слышно, поставьте, пожалуйста, плюсы. Ребята. Итак, значит, на чем мы остановились с вами? Золотой директор это 2000 евро. И так далее. То есть максимальное название это бриллиантовый президент. 1 миллион евро будет такая премия. Конечно, это классно, но это не предел. Как только кто-то из компании достигнет данного звания, соответственно, компания будет лестницу успеха продолжать все выше и выше. Итак, путешествия по всему миру, 2018 год, давайте посмотрим, уже с уровня директора, я хочу обратить внимание, компания БЮС именно с уровня директора уже отправляет загран, э, заграничные путешествия, и э, в 2017 году это была грузия великолепная батуми 2018 год осень это конечно же солнечная испания с уровня золотого директора это азиатский круиз 2018 мальдивы гуа шри-ланка пятизвездочный лайнер самые самые престижные курорты конечно же это ну, здорово просто Точно так же, с уровня директора, то есть, когда ваш объем уже 135 тысяч а, товарооборота по всей вашей структуре, вы можете участвовать в автомобильной программе. А, причем, а, многие лидеры уже а, получают по второму автомобилю, то есть, ограничений нет. Если вы поучаствовали, все у вас было уже выплачено, вы можете вступить заново в программу автомобильную, ограничений каких-то нет. Чем больше у вас будет товарооборот по вашей структуре, тем больше компания будет компенсировать вам за ваш автомобиль. Точно так же квартирная программа. Эта программа идет с участием ипотечного кредита. То есть вы берете квартиру свою в ипотеку с уровня 136 тысяч рублей товарооборота вашей, вашей структуры. Да? Ну, то есть, скажем так, с уровня директора вы достигаете уровня директора, и вы можете подать значит, присмотреть себе квартиру и подать на ипотеку после чего вы предоставляете документы в компании и если ваш товарооборот составляет 136 тысяч по структуре то компания возмещает вам 1 миллион рублей за вашу квартиру чем больше товарооборот по структуре у вас получается тем больше компания будет возмещать вам денежные средства максимально компания возвращает до 6 миллионов Вот по сути Представляете, да, можно сказать, что э, э, квартиру можно купить, ну, не купить, а получить в подарок, да. То есть, если вы маленечко потерпите, не с уровня директора, да, а, допустим, чуть-чуть попозже вступите в ипотечную программу, то эту ипотеку, в общем-то, да, будет выплачивать компания. По-моему, вообще здорово, в течение 10 лет она должна закрыть э, все ваши э, необходимые взносы по ипотечной программе. По-моему, здорово. Дальше. Акция «Звездный спонсор». Если вы являетесь спонсором, то есть вы развиваете свой бизнес, то это для вас будет актуально и интересно. Когда вы приводите новых консультантов в свою первую линию и данные консультанты делают заказы на 100 баллов, то компания вас за это благодарит. Условие такое ваш личный товарооборот должен быть составлять 150 баллов и вы должны то есть в этой акции принимать не менее двух консультантов вашей первой линии то есть если пришли к вам консультанты и один человек сделал на 100 баллов другой нет то вы не получите денежку до да, за этого консультанта но вот если сделали два человека то вы получите соответственно 200 рублей то есть то и 100 за каждого человека Три человека значит 300 рублей тут ограничений нет 15 человек привели до да, свою первую линию и 15 человек у вас за месяц сделали по 100 рублей соответственно вы получите полторы тысячи на свой подарочный счет которым потом можете спокойно рассчитываться за косметику и получать за это баллы это очень важно что когда во многих компаниях да, какие-то специальные акционные денежки или акционные подарки, они приходят почему-то без баллов. Здесь компания мало того, что вам оплачивает, да, мало того, что вы еще и на уровень на процентный выходите, вы еще получаете денежки в подарок, за которые потом покупаете косметику и получаете за это баллы. Дальше. Акция «Мастер продаж». Это как раз та самая акция, про которую я говорила, если человек умеет показывать каталог, который не хранит свои сумочки каталог, а носит его и своим родственникам, возможно, да, своим друзьям показывает. Вот такие люди зарабатывают дополнительно. Что это значит? Если ваш личный объем продаж за месяц, был 300 баллов и если вы каждый ну с последующие три месяца будете делать по 300 баллов то после третьего месяца вы получите на подарочный счет 2000 рублей если вы подряд три месяца делали по 500 баллов на свой личный объем да вы получаете а, после по истечению трех месяцев три с половиной тысячи на подарочный счет 800 баллов вы получаете по истечению трех месяцев 6000 рублей и эта акция может повторяться бесконечно то есть если вы постоянно допустим делаете по 800 рублей то каждые три месяца вы на подарочный счет будете получать 6000 рублей дополнительно но ну, по моему здесь вообще просто суперские условия и если вы в течение года э, выполняете вот данные условия, то компания еще и вас награждает специальным дипломом. Дерзайте, пробуйте. Мне кажется, те люди, которые умеют э, показывать каталог, это вот просто находка для вас. Бонусная программа Stars BioSIM. Классная программа для дистрибьюторов, которые вышли на уровень э, вице-директора. Если вы ходите на уровень вице директоров, допустим, в текущем каталоге и подтверждаете звание директора за 6 месяцев подряд. Да? Вы, когда я вам говорила про маркетинг-план, я вам рассказывала, что мы можем в течение 12 месяцев быть на уровне 23%, да? любые 6 из 12%. Вот тогда вы получаете звание директора получаете премию. Но если вы за 6 месяцев подряд закрываете звание директора, вы, естественно, получаете свою премию, вы, естественно, едете в свою солнечную Испанию в 2018 году, да? Но и помимо этого компания дарит вам классную программу путешествия в Москву. Неважно, из какого города вам будет оплачено проезд и проживание. Что будет входить в данную программу? Это... А, обучи, значит, участие в тренингах и мастер-классах по бизнесу а, в мастер-классах и тренингах по продукции, также вы пройдете краткое финансовое обучение а, оплата и проезд проживания, все это будет а, за счет компании Биоси посещение театра, экскурсия по Москве и естественно ужас, ужин с руководством компании Биоси, по-моему достойная программа и а, очень приятно, да, дополнительный бонус за быстрый старт, за 6 месяцев закрытия директорского уровня. Но я хочу вам сказать, что компания, у нее настолько вот такой лояльный маркетинг, что, по-моему, все, вот, кто выходит на вице-директора, они просто вот шагают моментально, месяц за месяцем, просто за 6 месяцев подряд закрывают эти звания. Поэтому э, у каждого есть такая возможность. И не забывайте, что сегодня вот у, нас, на, у нас ноябрь. И э, квалификация, по-моему, на Испанию состоится в мае. То есть, если вы до мая открываете вице-директора, то считайте, что вы едете в Испанию. Ребят, по-моему, вот ну, условия такие, что все мы будем в Испании в 2018 году. Все встретимся в Испании. Итак, наши преимущества: это продукция органическая, производство Франции, бесплатная регистрация, без паспортных данных, торговая наценка от консультанта, цены консультанта 50%, выплаты наличными или на карту до 15 тысяч рублей без открытия ПЭ, личный товарооборот всего 100 баллов 2714 рублей при э, одном балле по каталогу 27 рублей. Директорский уровень это 23%, всего 135 тысяч товара по товарообороту в ценах каталога. Премия через любые 6 месяцев от 1000 евро до 1 миллиона евро. Пассивный доход с уровня бриллиантового директора. Звание директора закрепляется на один год вне зависимости от подтверждения товарооборота. Заграничные путешествия уже с уровня директора. Путешествия... Осуществляются вот, золотые на vip лайнерах по самым крутым vip курортам автомобильная и квартирная программа от 135 тысяч рублей товарооборота вашей структуры, отсутствие условий по объему новых консультантов первой линии, выплату и в ширину и в глубину без всяких урезок. Открытие собственного эко и поездка раз в год во Францию лидеров компании. Но по сути, вот это вот не все а, наши преимущества, можно перечислять их еще и еще, просто вот на а, выбраны самые, конечно, классные, самые интересные. Ну а теперь давайте а, вернемся к нашему проекту, это бизнес BOSC а, и разберем алгоритм работы на нашем проекте. Первый этап, который существует в нашем проекте, это, конечно же, регистрация в наш проект и в том числе в компанию BOC. После регистрации, что необходимо будет сделать? Вам ваш спонсор, который пригласил вас в проект и в компанию, должен предоставить три урока «Школы успеха». Ваша задача – познакомиться с этими тремя уроками. Вы узнаете о продукции, о маркетинг-плане, о бонусах различных, различных подарках, акциях и так далее. Что очень важно, никаких действий по работе не производим, вот на данном этапе мы не производим. Если вы решили остаться как потребитель в компании, то в общем-то свой первый заказ вы можете сделать когда угодно в течение года, если за год вы не сделали ни одного заказа, компания ваш номер удалит. То есть вы выбираете сами, когда вы сделаете заказ, насколько вы сделаете заказ, это лично, лично ваше. То есть скидка 33% для вас остается, акции э, новичка для вас будут лояльны, то есть для вас нужно просто выбрать, понять, что вы лично хотите. И если вы же все-таки решили, что вы будете развивать бизнес с компанией Biosi и с нашим проектом «Бизнес Biosi», то вас ждет второй этап. На втором этапе ваше задача сделать заказ на сторону на 100 баллов на 2714 рублей как можно быстрее для чего это закон для э, всей нашей команды для всего нашего проекта при заказе на 100 баллов вы получаете возможность и допуск к основным чатам «Экспресс-Роста», где мы делимся информацией, происходит основное обучение, общение и поддержка. Помимо этого, вы получаете доступ ко всем необходимым материалам и урокам по работе, то есть по рекрутингу. И не только по рекрутингу, да, да, различные шаблоны шаблоны переписок и так далее. То есть вот это очень важно. Сделали 100 баллов, получили возможность работать и с 14 лет можно приглашать, пожалуйста. Но, конечно же, имейте в виду, что человек, ну, если и в 14 лет приходят прекрасные люди, которые будут заниматься бизнесом, без проблем можно, компания допускает. Работу с 14 лет э, и в нашем проекте, и э, в самой компании. И напоследок, успешный старт в проекте «Бизнес БИОСИ». Что же необходимо сделать такого, чтобы э, вы начали активно и быстро двигаться и расти по карьерной лестнице? Первое, это естественно, после того, как вы сделали свой заказ на 100 баллов, э, вместе со своим спонсором вы должны э, поставить, свои цели, разработать цели, посмотреть свои желания, да, все это э, оформить очень красиво, запланировать и разбить действия на этапы. Это очень важно. Если у вас не будет цели, если у вас не будет планирования, если вы не э, разобьете все поэтапно, да, шаг за шагом, э, что вы будете делать, то, извините, у вас будет, ну, я вот уверена на 100%, в общем-то, Ничего не получится, потому что без цели, без планирования любой бизнес – это не бизнес. Поэтому обращаем внимание, сразу же своему спонсору просим, у нас есть в школе успеха, пожалуйста, обучайтесь, как это все делается. Дальше. Четкое обучение по школе успеха. Мы обучаем всем методам, которые существуют в интернете и не только. В том числе и на земле те методы, которые существуют, мы тоже обязательно рассказываем, если у нас спрашивают. Не придумывайте велосипед, пожалуйста, все, которые методы есть, их нужно изучить, их очень много, то есть у нас школа успеха достаточно большая, вам нужно и очень подробно, все внимательно изучить, выбрать то, попробовать все методы естественно на себе, обязательно, да? и выбрать те методы, которые вам, ну, наиболее интересны или наиболее для вас приемлемы. Только после этого, когда у вас появятся новички, когда вы все пройдете, и вам захочется чего-то нового, да, ради бога, пожалуйста, экспериментируйте, узнавайте, делитесь с проектом, делитесь со своей командой, со своими новичками, без проблем. Самое главное, что на первом этапе, пожалуйста, никуда не суйте свою голову, потому что она у вас будет и так перегружена очень большой информацией. Вам нужно вот все четко по полочкам разложить. Вот когда это будет все сделано, тогда будет действительно у вас успех дальше активно участвуем в жизни и работе нашей команды общаемся в чатах задаем вопросы нет спонсора на связи ребят это не проблема пишем в чаты, всегда в чатах кто то есть даже вот вы знаете открываю чат смотрю в 3-4 э, ночи да, в 3-4 утра люди общаются в чате поэтому у нас чат круглосуточный обязательно кто-то вам поможет мы все с разных стран часовой э, поезд ну просто обширный поэтому пожалуйста не стесняйтесь, задавайте, участвуйте в чатах. Контакт с наставником. Это очень важно. Не отсиживайтесь. Вы прошли первый урок и сидим, молчим. Никакого молчим. Спрашиваем, отвечаем на вопросы. Все, что непонятно. Если все понятно, вы все равно задавайте вопрос наставнику. Не может быть так, чтобы человек пришел первый раз в бизнес, да, Проект, и у него не может возникнуть ни одного вопроса. Тем более, что компания совершенно отличается от других компаний. Даже если вы пришли с другой сетевой компании, у вас должны быть вопросы, потому что у нас совершенно другие условия, совершенно другие возможности. Большая просьба. Новички, не молчим, достаем своего наставника. Спокойно реагируем на все отказы, которые существуют, будут у вас в интернете. Это абсолютно нормально, если вы согласились прийти к нам в проект, это не значит, что другие захотят прийти к вам. Поэтому учимся, обучаемся, реагируем спокойно, закрываем этого человека и ищем следующего человека. И самое-самое важное, регулярность действий. ребят. вот все, что я сегодня вам рассказала, если вы будете делать четко по полочкам, каждый день, изо дня в день, без всяких выходных, то успех вас настигнет достаточно быстро если вы будете делать все хаотично точно так же у вас будет с успехом с вашим сегодня у вас кто-то зарегистрировался потом пропадет месяц никого не будет регулярность действий изо дня в день и еще а, большая просьба вот когда я говорю про планирование да не просто планирование на год на месяц. А планирование на каждый день должно быть. У вас не должно быть так, что вы встали с утра, открыли свой ноутбук или, допустим, компьютер, да, и вы сели и засели до э, позднего вечера. Непонятно, что делая, перепрыгивая с одной страницы на другую, щелкая э, мышкой, да. А в результате основных вот действий, которые необходимо делать, у вас, вот по сути, если вы посчитаете, но ну, это вот на час, на два. Все остальное можно вот выполнили час-два закрыли занимайтесь пожалуйста своими делами у кого-то своя работа у кого-то домашние дела дети и так далее только вот, под, вот при таком подходе у вас будет удовлетворение полное удовлетворение то есть у вас не будет знаете такого ощущения что я целый день здесь за компьютером сижу да а у меня ничего не получается то есть обязательно четкий план что вот то то то то то то я сделаю сделал замечательно закрыл Пошел, занялся другими делами. В определенный момент пришел, открыл, увидел отклики, прочитал и так далее. То есть планирование, четкое обучение, активность, контакт с наставником и регулярность действий обязательно. Ну, на этом вот все. Я думаю, все достаточно понятно, без всяких сложностей. Если у кого-то есть вопросы, я отвечу. Пожалуйста, задавайте. Ребят, все понятно? Если понятно, все понятно. Я думаю, что все понятно. Если понятно, большое спасибо, кто был на вебинаре. Если у кого-то возникают вопросы, пункт номер три, да, активно участвуем в чатах, пишем. Мы всегда вам ответим. Большое спасибо вам за внимание, за то, что пришли на вебинар. До новых встреч. Все, всем пока-пока.